Всем привет, ребят! Сегодня катаем копейку на шестнаре 1.6 валы э, э, КБ-двигателя RS451. Ресивер ТМРС стоит. Ну, в принципе, особо ничего. Но у нас что-то температура начинает сильно расти. Особенно, когда едем. Причем останавливаемся, она падает, странно как. -то. Непонятно почему. Я думаю, что все-таки радиатор такой полумертвый из-за этого проблема. Ну, не знаю, сейчас покатаемся. Будем останавливаться, значит, при нагреве. Ну, едет очень неплохо. тачку как бы под дрифт делалась, но с таким перегревом нельзя. Мне кажется, надо просто радиатор поменять, и станет все нормально ладно чуть попозже поснимаю э, движение Вот, ребят, э, я не снимал там, как мы катаемся Уже полдня прошло практически э, Мы встали на КАДе, у нас, э, короче, сгорел коммутатор, блин Подашь коммутатор? Ну, вот такой вот, это новый уже Просто тупо на каких-то оборотах сгорело, поплавило его прям Нормально ну и на кольце мы встали, естественно, там ничего не купить. Вот владелец автомобиля, как бы другану позвонил, он там нашел. Мы, наверное, ждали его часа 2-3, наверное, да, так. Ну, короче, поставили, все, заработало. Ну как, зажигание повернул, э -э, пшикнуло. Ну, мы крутились, потому что, грубо говоря, стартером мы просто накатом когда шли. Э -э, судя по всему, там напрыскало до хера бензина, в рисаке паров было. Ну и при первом включении э -э, зажигания у нас вот так вот отрыгнул этот регулятор холостого хода. ну просто выплюнул внутреннюю часть из внешней наружки. А -а -а, ну как бы без него-то мы доехали, его так приставили туда тупо наверное, и изолентой замотали, чтобы не сосало. Ну и приехали, сейчас на данный момент находимся в городе Ломоносов, это под Питером. Э -э, заехали, купили новый регулятор ну и прикрутили все это дело сейчас поедем дальше кататься обязательно через термопасту Ну, либо куда-нибудь к кузову чтобы рассеивать тепло И едем у нас греется мотор с печки совключены у нас так же она как то ли радиатор говно нечего, поэтому я думаю, уже в следующий раз приедем откручивать. Ну, когда приедем, буду там снимать. Так что, в общем, ждите продолжение Не хотел снимать еще, но у нас судя по звуку, какой-то подшипник в коробке разлетелся, потому что передач все есть, но побахнуло очень сильно на ходу, причем на разгоне. У нас скорость была не маленькая. По ощущениям, как будто сепаратор на, ну, в подшипнике в каком-то нагрелся и шарики сейчас катаются сами по себе. долбануло очень сильно прям. Я думал, пробьет. Но вроде шлейфа масла нету, значит, все-таки что-то внутри, мне кажется. Значит, не, не первичного и не вторичного лолопа а что-то внутри из подшипников какой-то. Передачи все есть, да? Ну да, ну, едем тогда на базу потихоньку. Короче, это, походу, у нас не коробка шумела. Мы съехали с кольцевой, а у нас бензин резко закончился. Мы заехали, прям встали на бензоколонки, у нас закончилось, закончилось топливо. А шум, то, что в коробке, это, скорее всего, не коробка. Короче, получилось так, что сейчас заправились, едем, а у нас бензин закачивается. Вот чего здесь, видите, обраточка, а вот где шланг, это его подтянули. А, короче, тема в том, что это не коробка шумит, это, короче, обратку на кардан намотала и порвала нахер. Отсюда этот звук у нас был. И сейчас то, что едем, у нас просто скребет тупо, блин, ну намотанная медная трубка на кардане. Я не знаю, что-то там наверное, не видно будет. Вот попробую показать. Вот она, видите Ну и соответственно Кардан скорее всего намотал. Я это не вижу отсюда Как бы это надо залазить Так что вот такая херня И сейчас ехать не, у нас ничего не сделано Так что Не знаю что делать Ладно что-нибудь придумаем сейчас Времени уже вообще пипец Короче, вот кабель, ой, шланг, владелец, сидел, купил длинный, мы его через салон кинули, здесь вот так вот у нас посередине, и багажник уходит на, подключили к вентиляции бака, там их две, как бы, потому что там не соединить шланг со шлангом, надо еще кусок трубки, ну, по факту нам наплевать, что и как. Давай, попробуй. Сука! Ничего не сыт. Ну там давления нету, там же слив идет. Все, поехали мы тогда. Что-то сегодня квест какой-то очень длинный получился. Ну все, едем уже. Все вроде нормально, только это бреманые трубка там вздрется. Мы там чуть не наложили в штаны, когда это все накрылось, потому что с таким ударом было Жесть вообще. Хорошо вовремя съехали мы с кольцевой. Там бы мы сейчас торчали очень долго. И времени уже у нас 21-21. Я даже пил. Ну, что чуть день возьму. Потому что такой день надо выпить обязательно, потому что квест мы прошли вообще. По рукожонке собрано. ладно я сниму, уже придется нам откручивать датчик на какой-нибудь шинке. Потому что у нас домкрата нету, а в сервисе ребята уже слиняли.